Запись готова, да. Хорошо. Всем добрый вечер. Я присоединилась и немножко попала на предыдущие общение. Было очень здорово, что ведется работа, именно поддержка, и сейчас это очень важно для нас всех. И я так понимаю, что сейчас у проекта Кэшер будут расписаны прямо по часам свободные комнаты. Не будем слишком задерживаться. У нас с вами сегодня второе занятие из нашего курса. Оно как раз сегодня совпадает и очень актуально с теми событиями, которые происходят. У нас тоже в городе уже ввели карантин, и сегодня я последние передвижения по городу в экстренном формате, и писали видеозапись, тоже отменяется тренинг, переходим в онлайн. На самом деле это здорово, здорово то, что у нас есть возможность продолжить наше общение, здорово, что технические возможности позволяют это делать, и можно, находясь дома, продолжать и общаться, и находить новые знания, и находить новых друзей в том числе. Поэтому э, мы с вами продолжаем. Сейчас я открою презентацию. Сейчас я ее разверну и проверю, работает ли. Угу. Переключенный слайд, видите? Отлично. Итак, сегодня наше занятие называется «Укрепление финансового фундамента, создаем подушку безопасности». На прошлом занятии мы с вами говорили о бюджете, мы говорили о том, какие категории доходов, какие категории расходов, и вот в расходах в том числе мы говорили о том, что нам нужен резерв. Сейчас действительно эта тема очень актуальна для тех, у кого резерва нет, Непростые времена для тех, у кого резерв есть, чувствуют себя более спокойно и уверенно, но тем не менее этот актуальный вопрос и давайте с вами разберемся, что же такое резервный фонд, как им управлять, какие у нас появляются с этим возможности и что можно с этим сделать. Под резервным фондом подразумевается какая-то сумма денег, которая у вас зарезервирована на покрытие неожиданных и чрезвычайных расходов. К этим неожиданным и чрезвычайным расходам относятся любые форс-мажоры, начиная от самого простого «потекла стиральная машина, лопнуло колесо, порвались колготки не в подходящий момент», Внезапно заболели, нужно пойти незапланированно купить какие-то лекарства по мелочи или э, нужна крупная сумма, мало ли, внезапная операция или какое-то дорогостоящее лечение, э, потоп, пожар, эпидемия, как сейчас. Вот это все попадает под классические форс-мажоры. И резервный фонд необходим исключительно для того, чтобы мы могли в экстренной ситуации, когда принимать нужно быстро решение, у нас были финансовые ресурсы для подкрепления решения, которое направлено на выруливание из форс-мажорной ситуации. Если посмотреть и проанализировать свои бюджеты, и особенно для тех, у кого есть, к примеру, кредиты, либо кредитные карты, по которым выбран кредитный лимит и есть обязательства, то очень часто у меня спрашивают, вот вообще что нужно делать? Нужно сначала погасить долги. Или нужно быстрее начинать делать свой резерв, и, и вообще с чего начинать, или, может быть, долги подождут, а резерв важнее, ну, потому что и то, и то важно. вот Как вы думаете, по вашему мнению, что надо сначала сделать, погасить долги или все-таки начинать накапливать резерв? Напишите в чате, что вы думаете по этому поводу. Сейчас, секундочку, я смещу чат в сторону с экрана, чтобы э, погасить долги, есть версия, параллельно работать, да, точно, э, и то, и другое нужно делать, э, начинать накапливать резерв, Светлана думает, хорошо. Погасить срочные накапливать. Вот, абсолютно правильно, согласно с вами 100%, э, те долги, которые, ну, к примеру, просроченный долг, и там э, идет э, уже пеня, например, вам начисливаются штрафные санкции, конечно же, тогда нужно отдать приоритет погашению долга. Если вы планово продолжаете гасить кредит, у вас кредит под контролем, то, конечно же, параллельно можно начинать формировать резерв. Может быть, в этот момент сумма денег, которую вы будете направлять на резерв, она будет немножко уменьшаться, но, тем не менее, очень важно регулярно пополнять свой резервный фонд. Мы еще более подробно об этом поговорим. Работать и работать. Вы знаете, тут складывается хитрая ситуация. Если посмотреть вокруг, очень много людей, которые работают и работают, и при этом резерва у них нет. Почему так происходит? Когда мы с вами анализировали расходы в нашем бюджете, то там есть такая хитрая категория, которая называется импульсивные покупки или э, различные расходы, связанные с нашими хотелками. И вот до тех пор, пока вы для себя не приняли внутреннее решение о том, что резервный фонд вам необходим, то, что вы работаете и зарабатываете, будет тратиться на текущие потребности и не попадать в резервный фонд. Давайте будем разбираться с нашим резервным фондом. Как рассчитать, какая сумма резервного фонда я уберу пока чат наш, как рассчитать, какая сумма резервного фонда будет достаточно. Здесь важный момент. У вас личный бюджет, личный бюджет – это когда вы отвечаете самостоятельно за себя, то есть вы его наполняете, вы из него берете, и вы рассчитываете только на себя. Соответственно, те форс-мажоры, которые происходят, они касаются вас, и вы самостоятельно принимаете это решение. Другое дело, когда речь идет о семейном бюджете, особенно в котором э, есть один или несколько человек, которые наполняют и несколько человек, которые тратят из бюджета деньги, то есть на, на содержание которых распределяется весь этот бюджет. Э, тем более, если есть условно один добытчик в семье и несколько э, иждивенцев, которые зависят финансово от того, наполняет этот один добычик бюджет или нет. И здесь речь не идет о э, там, финансовой дискриминации. Здесь речь идет об э, перемещ ну, перемещении потоков внутри вашего бюджета. Поэтому э, устанавливается сумма вашего резервного фонда в зависимости от того, сколько человек будет пользоваться этим резервом. Ну, объективно, что чем больше людей, тем больше должен быть резерв. Кроме того, Сумма резервного фонда еще зависит от вашего возраста и от вашего состояния здоровья. Почему? Чем старше мы становимся, тем больше может возникать проблем со здоровьем. Не обязательно так, но это правда жизни. Кроме того, с возрастом уровень нашего дохода, который мы получаем, зачастую снижается, так тоже бывает. И, соответственно, резерв должен быть немножко больше. Ну и, конечно же, риски. Очень многое зависит от того, кто в семье, и, например, даже страховые компании, у них есть определенная градация в зависимости от рисковости профессии. Ну, понятное дело, что альпинист – профессия более рисковая, чем офисный работник. Да? Соответственно, нужны разные резервы. Что предлагают финансисты как выход, что может быть? классическая рекомендация размер резервного фонда должен составлять примерно 36 зарплат или 36 доходов если мы говорим о семье и вы можете рассчитать уровень своего бюджета и в зависимости от вашего бюджета на 36 месяцев у вас должно быть зарезервирована какая-то сумма денег которая позволит вам продержаться на плаву если Уменьшится уровень дохода, если произойдет какое-то крупное событие, которое потребует ваших расходов. То есть применительно к сегодняшней ситуации, те, у кого есть хотя бы трехмесячный резерв запаса финансового ресурса, денег, те могут абсолютно спокойно уходить на карантин на месяц, на полтора, не чувствуя при этом сильного беспокойства. Те люди, у которых резерва нет вообще, и которые зависят от получения дохода, сейчас будут испытывать не только финансовые трудности, но и психологические. Ну, потому что так складываются обстоятельства. И вот важность резервного фонда, ну, сегодня прямо, наверное, это где-то немножко как издевательство конкретно сегодня об этом говорить, но ä, никогда не поздно об этом говорить, и это очень важно, это действительно очень важно. Если у вас не сформирован, вы только хотите, или вы начинаете, у вас уже какая-то сумма есть отложенная, но вы еще полностью ту сумму, которую хотели бы, с которой вы чувствовали бы себя спокойно, как накапливать, каким образом это сделать? Вы можете рассчитать для себя хотя бы минимальную сумму взноса, которую вы ежемесячно будете направлять из своего дохода в свой же, собственно, резервный фонд. Либо вы можете установить себе процент. 1%, 5%, 10%. Но про десятину недаром используется это как метод. Примените такую же самую, такой же самый метод десятины для себя. Что-то. Мы отдаем Богу в виде десятины что-то мы должны сделать для себя. Это тоже может быть десятина только для себя. Таким образом, мы заботимся о себе. Таким образом, мы создаем для себя уверенность в нашем завтрашнем дне. Может быть, еще одна методика, как это можно сделать. Вы можете вспомнить за прошедший год, к примеру, какие-то серьезные форс-мажорные ситуации, которые у вас возникали, и повспоминать, сколько денег вы на это потратили. Общую сумму за год, сколько вы получили, разделите на 12 месяцев, и таким образом вы можете выйти на какую-то цифру, которая будет на основе прошлого вашего опыта, на основе прошлого года. Для вас актуально, вы эту сумму ежемесячно можете откладывать ну, на самом деле, вот этот метод, он не совсем будет достоверный, потому что мы не знаем, ну, мы знаем, что было в прошлом, но мы не знаем, что будет с нами в будущем происходить. Никто не мог предположить, что будут закрыты магазины, транспорт и, и так далее, да? и сейчас это очень нестандартная ситуация. Но, тем не менее, когда вы для себя установили какой-то, вот второй метод, к примеру, процент от дохода, это понятно, это несложно, не нужно делать каких-то больших расчетов, здесь нужна только дисциплина. И важный момент, в резервный фонд при получении дохода вы откладываете сумму до того, как вы начинаете тратить на свои привычные траты. Потому что очень часто слышу от людей, да, я, вот я считаю, что резервный фонд важен, я туда сразу же крупную сумму положу, вот я заработаю, потом, потом и потом у меня будет этот резервный фонд. Встречаю этих людей, проходит там какое-то время, спрашиваю, ну как твой резервный фонд получилось? Пока не заработал, но я обязательно это сделаю. Я говорю, а форс-мажоров никаких не было за этот период? Ну было, но ну, с кредитного лимита потянули, все получилось, и мы долги погасили, и теперь опять собираемся это делать. Поэтому до того, как вы начали тратить, наполняйте ваш резервный фонд. Как эффективно управлять резервным фондом? Если вы для себя уже приняли решение, что это важно, что это нужно, что э, вы считаете это приоритетным заданием для себя, то э, в первую очередь нужно иметь четкий план. В четком плане мы для себя формулируем, какие же случаи относятся к форс-мажору, которые могут покрываться из резервного фонда. И вот тут тоже важный момент. Если речь идет о семье, в которой есть несколько человек. И вы, как ответственный финансовый директор вашей семьи, приняли ответственное решение сделать резерв, начинаете выкраивать какие-то суммы денег, которые можно туда направить. И члены семьи знают, что у вас что-то в заначке есть. И э, всегда появляется идея от недостатка информированности. М -м, ну, значит, мы можем это, вот выходит новая модель айфона, мы быстренько там... Возьмем, а потом получим зарплату и туда же положим. Причем такой торг может происходить как в семье, так и внутри себя лично. Для одного человека эта система точно так же работает. Поэтому для себя определитесь и проговорите с членами вашей семьи, что конкретно относится к форс-мажору. На что конкретно может тратиться сумма? И уж точно из резервного фонда не тратится сумма на покрытие каких-то не очень необходимых вещей, даже по очень привлекательной цене. Ваш резерв, ваш резервный фонд никому не занимается. Потому что тоже очень часто родственники, зная, что у вас есть какая-то сумма отложенная, начинают манипулировать и говорить, ну мы же знаем, что у тебя есть отложенная, ну зачем тебе надо, у тебя просто так лежат деньги. Нет, не просто так. В любом случае, это ваша финансовая безопасность. И эта сумма должна быть... У вас на тот случай, если экстренно что-то произошло, вам экстренно нужны деньги. Поэтому э, четкий план, пополняйте ежемесячно, небольшими суммами, не нужно прямо одним махом большую сумму туда вкладывать, но пополняйте ежемесячно. И только целевое использование денег из этого фонда. И, конечно же, помните о том, что для управления резервным фондом Хорошо использовать подходящие финансовые услуги. Действительно, ваши деньги отложены, особенно если речь идет вот про 3-5 месячных доходов, они не должны просто так лежать. Ваш фонд должен увеличиваться и ваш фонд должен расти. Я прошу прощения, у кого-то включен да, я раз... из Харькова, по-моему, вас, поэтому фонит. Фониты потом просто на записи будут помехи, будет не очень удобно переслушивать запись. Внизу, в левом нижнем углу у вас... О, спасибо, получилось. Там есть микрофончик, и он должен быть перечеркнут красной черточкой. Какие же финансовые услуги можно использовать для того, чтобы эффективно управлять резервным фондом? В первую очередь вы должны помнить, что из вашего резерва некоторая часть наличными должна у вас находиться вот примерно так, как это на картинке. Почему? У вас дома должна быть сумма наличных денег для экстренного случая. Ну, мало ли, что произошло посреди ночи, надо со скорой уехать, Вы не, у вас не будет возможности сбегать в банкомат. Тем более не факт, где он там рядом этот банкомат находится. А если вдруг вот в случае каких-то массовых сбоев в банковской системе, может что-то э, пойти не так. Даже на короткий период у вас какая-то сумма наличных должна быть. Э, бывали ситуации, когда э, банковская карточка оказалась заблокирована и на банковской карточке, ну вот у моей подруги была ситуация, э, случайно была заблокирована и на банковской карточке все деньги и наличных дома нету. И Поэтому вот для вот таких подобных ситуаций нужно это предусмотреть, и какая-то сумма должна быть у вас наличным. но это не означает, что вся сумма резервного фонда должна постоянно болтаться где-то дома, ну, во-первых, это небезопасно, но вы же сами можете туда добраться и его переполовинить, правда, а с другой стороны, кто-то другой может это сделать, и тогда вдвойне будет обидно, поэтому. От общего сумма вашего резерва вы для себя принимаете решение, какая сумма наличных будет достаточно конкретно для вашей ситуации. Я не могу сказать: это одна тысяча или пять тысяч, или десять тысяч. Разно, ну, во-первых, один человек или несколько человек в семье. Если у вас пожилые родственники, в каком вы возрасте находитесь, эта сумма может варьироваться. Для себя принимайте решение, какая сумма наличных, с которой вам комфортно, чтобы вы тоже не нервничали, должна быть у вас под рукой. Остальное, что можно использовать? Банковский депозит с режимом легкого доступа. Ни в коем случае сумма вашего резерва не должна находиться на срочном депозите на 12 месяцев, потому что там выше процентная ставка. Это означает, что раньше, чем через 12 месяцев, вы эту сумму в руки не получите. Откуда вы знаете, что произойдет за эти 12 месяцев? То есть это либо краткосрочный один месяц, ну максимум 3 месяца, потому что даже если экстренно вам понадобится ваша сумма, срок депозита у вас еще не закончился, вы можете воспользоваться, к примеру, кредитным лимитом на вашей карте, и вы уверены, что по окончании депозита вы загасите. Это нормально, это использование тех ресурсов, которые у вас есть. Может быть еще... Депозит до востребования, там процентная ставка вообще минимальная-минимальная, там, как правило, даже, ну, очень маленькая процентная ставка, но, по крайней мере, деньги не хранятся у вас дома, и вы спите спокойно, что ничего с вашими деньгами дома не произойдет, тем более в банковской системе, Сумма резервного фонда не слишком высока, она, как правило, покрывается фондом гарантирования вкладов, и это тоже не будет заставлять вас очень сильно нервничать. Также можно использовать как дополнительную финансовую услугу страховку. Страховка называется страхование от несчастного случая. Как раз вот этот финансовый продукт идеально вписывается в задачи резервного фонда. Как работает эта страховка? Страхование от несчастного случая предусматривает, что, случай, что компания страховая компания трактует как несчастный случай. Перелом. Разрыв связок, ожог, отравление, какие-то ситуации, которые связаны с вашим здоровьем, которые носят внезапный характер. Но понятное дело, если в нетрезвом виде, даже имея эту у вас случился перелом, страховая компания не будет это покрывать, но это ваша ответственность, что вы были в нездоровом виде. Но во всех остальных случаях, которые попадают под перечень, а этот перечень нужно внимательно прочитать, если вы собираетесь такую приобретать страховку, чтобы вы точно знали, что попадает под страховое покрытие. Очень часто банки, такую страховку продают в нагрузку, например, при открытии кредитной карты. Почему? Потому что такая страховка, она недорогая, она обычно достаточно дешево стоит, и э, там есть разные уровни покрытия, там сумма может меняться, э, в зависимости, чем больше вы платите, тем больше сумма покрытия. Но, э, к примеру, в Украине один из э, самых известных банков в Украине очень часто, выдавая кредитную карту, э, вынуждает э, клиента купить эту страховку. И вот недавно у моей подруги была ситуация, когда мы с ней встречаемся, она идет и хромает на ногу, я говорю, что Случилось, что такое? Она говорит, не поверишь. Когда подключали отопление, она живет на последнем этаже, у нее с трубы вот эту вот воздушную пробку надо спустить. Она говорит, ну там текла вода, я поднялась, стала, у меня мягкий пуфик. Я стала на мягкий пуфик, я спускалась, подскользнулась и ударилась ногой об мягкий пуфик. В итоге как-то так получилось, что растекла ногу и ей зашивали, пришлось посреди ночи ехать в больницу и делать шов, потому что, ну вот как-то она умудрилась это сделать. Первый вопрос, который я спросила, у тебя страховка от несчастного случая есть? Она говорит, не знаю. и говорю, в банке карту открывала, платила в банке какую-то 10 гривен? Платила. Я говорю, значит, страховка есть. Быстро дома проверю, посмотри документы. Оказалось таки, да, страховка у нее есть, она обратилась в банк, предоставила больничный, который, справку, которую ей дали в больнице, и через месяц, там есть определенный регламент, как нужно оформить страховой случай, она действительно получила выплату. Причем сумма, которую она потратила и сумма, которую она получила, ну я имею в виду потратила на медикаменты, то, что она получила в три раза больше было, чем она потратила на медикаменты. Речь не идет о зарабатывании на своем здоровье, ни в коем случае, но даже как моральную компенсацию в тот момент, когда вы по состоянию здоровья себя некомфортно чувствуете, в любом случае это приятно сделать. И как работает страхование, данное рисковое страхование? Полис, как правило, подписывается на один год, покупается, и если за этот год у вас не произошло э, никакого события, то деньги, которые вы выплачивали за полис, они останутся в распоряжении страховой компании. Но если же у вас произошел несчастный случай, то вы получаете выплату в разы больше, чем ту сумму, которую вы заплатили за сам полис. И э, хорошо, если с вами ничего не произошло, Сумму, которую вы уплатили за полис, спокойно ставите себе на расход, понимая, что вы купили ваше спокойствие в течение года. Сумма не сильно критична. Обычно это сумма, которая равнозначно нескольким чашек, чашкам кофе в месяц. Но по сути вы меняете несколько, ну чашку кофе тоже приятно выпить, и несколько чашек кофе приятно выпить. Когда вы знаете, что вы это обменяли на свое спокойное, уверенное завтра аж на целый год, почему нет? Еще одна страховка, которую тоже хорошо использовать для создания своего резерва, это страховка на покрытие медицинских расходов. Вот этот страховой продукт стоит дороже, но э, там больше возможностей услуг, но это действительно дороже. Причем какой нюанс есть? Если вы самостоятельно пришли в страховую компанию, то такой продукт вам будет дороже стоить. Если вы работаете или ваш супруг работает на крупном предприятии, то страховые компании, сотрудничая с большими предприятиями, дают ну, оптовую скидку для этого предприятия. И очень часто можно пользоваться, когда страхуют работников и членов их семей, можно за вполне приемлемые деньги приобрести себе такой продукт. В свое время, когда у меня муж работал на большом предприятии, я очень успешно пользовалась вместе с ним такой страховкой. И мой выбор этого страхового продукта, логика выбора заключалась в том, что мне по здоровью нужно было один раз в год проходить курс лечения с капельницами. Я ну, почти примерно знала, в какую сумму денег мне это выходит, ну, потому что из года в год одно и то же, одни и те же препараты, и примерно понимаешь, сколько денег понадобится на лечение. Так вот, сумма страховки, которая, по которой мне покрывались препараты, выходила как раз примерно на такую же сумму, которую я трачу на одно свое лечение в году. И для меня это означало, что мне не нужно один раз в год большую сумму выложить, она просто для меня разбивается на 12 месяцев. Ну, параллельно, если там вдруг еще какие-то простудные заболевания, там получить медикаменты на кашле, на сопле, я тоже могла этим воспользоваться. Я просто посчитала, что для меня это выгодно в любом случае, потому что очередное мое стационарное лечение будет покрыто этой страховкой. Что хочу сказать. Не бойтесь финансовых услуг, выясняйте и узнавайте, что есть сейчас на рынке, Какие, какое предложение может вам предложить страховая компания, очень внимательно читайте договора, простите пояснений, чтобы вам объяснили все пункты, потому что в договоре может быть понятие франшизы, если в договоре прописана франшиза, это тот процент, который страховая компания себе возьмет от суммы выплаты. Таким образом, вы можете рассчитывать на одну сумму выплаты, а она будет меньше на размер франшизы. Франшиза может быть указана в процентах либо в каких-то деньгах, в какой-то сумме. И вот непонятно? Спросите, попросите, чтобы вам объяснили, вам действительно это объяснят. И поищите, когда вы будете для себя прорабатывать какой резервный фонд, от каких ситуаций покрытия надо, вы будете понимать, какой продукт вам нужно выбрать? Не бойтесь, не опасайтесь этого, это прекрасно работает, но важный момент, у страховой компании должна быть лицензия, и лицензию можно перепроверить у своего национального регулятора. В Украине это а, Национальная комиссия о зарегулировании рынков финансовых послуг, на сайте все страховые компании со своими лицензиями размещены. Точно так же в любой стране есть официальный регулятор, который регулирует деятельность страховых компаний, нужно обязательно проверить лицензию. А вот теперь хороший вопрос, откуда взять деньги для наполнения нашего резервного фонда, если на сегодня денег не хватало для наполнения. Давайте поговорим с вами о расхитителях денег. И вот зря подсказку показала, вот сейчас без подсказки. Как вы думаете, кто эти наглые сволочи, которые расхищают наши деньги из нашего бюджета? Ваши идеи. Напишите в чате, пожалуйста, будем разбираться. Угу, сейчас. Ага, тут есть вопрос. Нет, я не страховщик, я пользователь. Я активно пользуюсь этим всем, поэтому я в прошлом работала главой правления, председателем правления кредитного союза, я выдавала кредиты и принимала депозиты, поэтому вот тут я могу профессионально об этом рассказывать. А по поводу страховок я просто пользуюсь сама. И я тщательно изучаю, как это работает, и я сама получала выплаты, поэтому могу уверенно рассказывать свой собственный опыт в том числе. Угу. Возвращаемся к расхитителям. Вся семья, да, очень часто говорят дети, незапланированные спонтанные покупки, Ага, пользователи знают внутреннюю систему. Ну, это тоже часть моей профессии, потому что, будучи финансовым консультантом, финансовым советником, если я сама не пользуюсь продуктом, как я могу вам об этом рассказывать? Да? То есть чужих слов, ну вот как я буду это вам рассказывать? Я обязательно сначала пробую сама, потом делюсь своими впечатлениями, рассказываю, как это работает. Необдуманные траты. Итак, итак, Расхитители денег. Спасибо большое за ваши идеи. Вы абсолютно правы, потому что расхитители денег на самом деле это те траты, которые нам не приносят пользы. И в сухом остатке у нас остается в кошельке или на банковской карточке денег меньше, а удовольствия и уж тем более пользы не так уж и много. Очень часто к расхитителям денег попадает наша невнимательность, когда не вникая в суть, ну вот говоря там о продуктах, да, о финансовых услугах, мы услышали, мы быстро приняли решение, мы не дочитали договор, мы его не перепроверили, а там оказалось написано не так, как мы думали, а так чаще и бывает в договорах. И наша невнимательность или наше незнание – да, когда мы не знаем от недостатка знания, мы можем на этом потерять серьезные деньги, и это очень обидно. И поэтому вот подобное обучение по финансовой грамотности, это не только про то, чтобы повысить уровень, ну, просто рассказать вам много интересного, ну, можно много чего интересного узнать, но это также еще практические рекомендации, которые позволят вам э, уйти от вот подобных расхитителей, когда вашей Невнимательностью, когда вашим незнанием пользуются ну, условно в рамках законодательства, да, когда там завуалированная информация в договорах, либо пользуются мошенники, которые откровенно понимая, что человек не разбирается, создают такую манипуляцию, благодаря которой ваши деньги становятся их деньгами. Что еще относится к расхитителям денег? Отсутствие четкого плана. И тут как четкого финансового плана, когда вы планируете для себя свои категории бюджета, также и, к примеру, план вашего дня, планирования. Вот самое простое планирование. Вы не рассчитали, и вам нужно там на одну или на две поездки проехать городским транспортом по городу в одну и ту же сторону, там два раза смотаться. Она вроде бы небольшая сумма, но если за месяц, вот примерно список, который вы видите на слайде, а вы можете для себя его продолжить. Вот Это будет, кстати, одной из частей вашего домашнего задания, я немножко позже проговорю об этом. Выберите, вспомните своих расхитителей денег. Тут будьте честны перед собой, потому что в первую очередь вы это делаете для себя. То, что я прочитаю или не прочитаю ваше домашнее задание, не играют роли абсолютно, потому что ваши расхитители отнимают ваши деньги. У меня тоже есть мои расхитители, я тоже над некоторыми расхитителями борюсь, а некоторым я позволяю жить, но очень в сжатых э, условиях. Сейчас объясню, почему так. Еще несколько слов о расхитителях, что туда попадает. Но пагубные привычки, и вот здесь пагубные привычки, это не только те привычки, которые вредят нашему здоровью, то есть это не только курение, там, наркомания, алкоголизм и так далее. Пагубные привычки, если говорить о финансовых привычках, то когда вы в магазине не взяли свой чек, а сразу же его выбросили или просто сказали, не, на не, ну вот этот мусор мне не надо, вот это пагубная финансовая привычка. Почему? Что в чеке есть? Во-первых, по закону вы не можете вернуть товар без наличия чека. И если ваш товар оказался некачественный, как вы его будете возвращать? Никак. Во-вторых, очень много интересной информации можно найти в чеке. К примеру, вы заходите в большой супермаркет, закупаете полную тележку продуктов, и у вас длина чека примерно с половинку рулончика туалетной бумаги. Там очень часто могут закрадываться ошибки. Моя практика показывает, что ошибки редко бывают в мою пользу. Обычно почему-то я переплачиваю. И тогда я с этим чеком иду к администрации и э, прошу мне сделать возврат. Э, как супермаркеты работают? Сумма скидки, которая указана на полочке в супермаркете, не соответствует пробитой цене в чеке. Если вы не досмотрели, это ваша ответственность, что вы этого не увидели. И вот эти расхитители денег, а по э, закону объявленная цена, с которой знакома, это называется публичная оферта, гражданский кодекс это регулирует, если вы э, ознакомлены с этой ценой, то это правильная цена считается. Не в кассовом аппарате, когда вам продавец или кассир говорит, ой, ну вы знаете, у нас же тут закодировано нет, приглашайте администратора, показываете на ценник, вам обязаны продать по той цене, которая стоит на ценнике. Часто бывает так, что ценники перепутаны местами, либо умышленно, либо неумышленно, иногда просто действительно мало места на полке, и они там наставлены, и не разберешь, что это. Выясняйте до того, как вы пришли на кассу. В конце концов, если для вас это дорого, ничего зазорного нет в том, чтобы сказать, извините, по этой цене мне это не подходит. Отложили вам, сделали возврат, и все, проблем нету. Еще один из расхитителей денег – это желание казаться не таким, как вот есть. И это из области психологии, и вот как и чрезмерность во всем, чаще всего это какие-то психологические моменты, какие-то наши страхи, либо какое-то чувство вины может вынуждать нас это делать. И вот желание оказаться не таким, как я есть, всегда стоит денег больше, чем нужно, Покупая какие-то статусные вещи для того, чтобы показать свой статус извне, мы же не решаем нашу внутреннюю проблему. И это будет бесконечная гонка, новая шуба, новая, новый автомобиль. Этот автомобиль уже надо новый поменять. У соседа забор, наш забор будет на 10 сантиметров выше. Понимаете, да? И вот эта гонка за внешним, это про то, что у нас внутри что-то не так. И деньги и психология, в прошлый раз, когда мы с вами говорили об убеждениях, да, мы говорили о том, что очень тесно деньги и психология. И недаром в 2017 Талиб получил uh, Нобелевскую премию в uh, исследовании поведенческой экономики. Поведенческая экономика — это как раз вот сейчас, ну, не совсем новая наука, но ну она не такая, как экономика, да и не такая, как психология, она как раз на стыке. На стыке экономики там, где люди считают, и на стыке психологии там, где люди нерационально принимают решения. По поводу расхитителей, как я со своими расхитителями борюсь, я знаю, что, ну, я люблю творчество, и когда я попадаю в магазин, там, где продаются материалы для творчества, вот тут я себе не могу отказать, и с пустыми руками я оттуда не выхожу. Несмотря на то, что я не успеваю использовать все то, что я купила, уже можно открывать небольшой магазинчик. Но э, это как э, в детстве, мама, купи мне, и, и, и не можешь себе отказать. А, и я для себя просто в моем бюджете, у меня есть отдельная категория, эта категория так и называется импульсивные покупки. И я знаю, что ежемесячно на категории импульсивные покупки я могу потратить, я сама себе разрешаю потратить, не больше какой-то суммы, то есть я себе ставлю ограничения. И для чего я это делаю? Бывает так, что люди, которые начинают вести бюджет, учет, слишком серьезно к этому подходят. И начинают себе во всем отказывать. И считают, что вести учет денег — это экономить. Нет, вот точно нет. Вести учет денег — это знать, на что вы их потратили. Это не означает, что нужно себе отказать во всем. Потому что импульсивная покупка — это настроение. Импульсивная покупка это действительно перекрытие какого-то психологического дискомфорта. Бывает ситуация, когда э, ты очень сильно раздражен. Вот я прямо, ну вот я злая, да, моя метла тут припаркована и я чувствую, что сейчас я просто вот на кого-нибудь порчу, наведу. Я что делаю? Мне нужно пойти выдохнуть, спустить пар и потратить денег. И потом я возвращаюсь после легкого шопинга или нелегкого шоппинга, тут как у вас с самоконтролем или с уровнем стресса, и этот стресс не выливается на семью. И вот эта вот часть импульсивных покупок в разделе бюджет, вот это как раз об этом, это про мое спокойствие. Но важный момент, пропорционально в вашем бюджете импульсивные траты должны не превышать разумный предел, тоже в зависимости от вашего бюджета вы себе устанавливаете какой-то разумный предел, но какую-то небольшую, некрупную сумму позволяйте себе без угрызения совести тратить на всякую фигню, вот честно. Мы, девочки, подвержены смене настроений, нам нужно знать, что мы можем на себя потратить для поднятия настроения какую-то сумму денег, чтобы не получалось так, что сегодня вы не удержались, пошли потратили, а на завтра пересматривали с этой идеей, уже с этой покупкой, вы начинаете себя накручивать и говорить себе, что ну вот, зачем я это потратила, вот можно было бы там купить ребенку что-то, вот опять и э, начинается, как моя подруга говорит, замесила, раскатала, да? внутри себя мы начинаем придумывать э, и э, себя обижать в полном смысле слова э, разными нехорошими названиями, и не надо этого делать. Установите для себя допустимую сумму, которую вы можете потратить под влиянием настроения. Тогда покупка принесет вам настоящую радость, вы это сделаете с удовольствием, даже если эта покупка не крупная, даже если это мелкая покупка, даже если вы просто купите себе один цветок под настроение, вы купите себе гораздо больше, чем просто ту сумму, которую вы потратили на покупку этого цветка. И вы не будете себя потом укорять за то, что вы из семейного бюджета оторвали эту сумму. Но, конечно же, нужно таким образом распределить все категории в своем бюджете, чтобы вам было достаточно для покрытия обязательных и нужных ваших расходов. Хорошо. С расхитителями денег, почему так подробно говорю о расхитителях? По той простой причине, что как раз обнаружив расхитителей, обезвредив и забрав у них суммы денег, которые вы тратите впустую, как раз с этой суммы вы можете начинать формировать свой резерв. С этой суммы вы можете начинать гасить свои долги. Когда у меня ну вот на тренингах спрашивают о том, что ну вот у нас и так мы концы с концами сводим, а откуда мы возьмем денег, еще нужно этот резерв формировать, я говорю, ребята, в первую очередь, у кого можно взять деньги? У себя. И вот расхитители как раз это а, те суммы денег, которые вы используете впустую которые ушли, и у вас не осталось от них никакой пользы. Просто перенаправьте. Перенаправьте их из э, невнимательности, каких-то ненужных трат, каких-то импульсивных покупок, которые перекрывают ваши психологические проблемы, они все равно от этого не решаются. Перенаправьте их в нужное русло, в нужное направление. Пробегусь коротко по финансовым привычкам, которые настолько въедаются в нашу жизнь, что мы не обращаем на них внимания. И мы начинаем действовать, ну вот как обычные бытовые привычки. Мы же когда идем утром или вечером чистить зубы, это уже на уровне привычки, это не на уровне прям очень осознанного действия. Так же самое есть и финансовые привычки. И что интересно, Часть привычек характерны для бедности, а часть привычек характерны для богатства. К примеру, привычка жалеть себя, когда я себя жалею, мне себя очень жалко, и все вокруг виноваты в том, что со мной что-то не так, ведет к бедности. А когда вы привыкли отвечать за свои действия, и даже если мне сейчас себя жалко, я понимаю, что ну вот сейчас я размажу сопли, а потом встану, возьму и пойду, начну что-то делать, потому что я несу ответственность, и за свое настроение в том числе, ну и за финансы тоже я несу ответственность. Привычка на всем экономить, это как раз тоже про бедность, потому что выбирая дешевое, со скидкой, просроченное, испорченное, некачественный продукт, это как раз про привычку бедности. А вот когда есть привычка хорошо подсчитывать свои траты и тратить меньше, чем ты зарабатываешь, вот это как раз точно про богатство, потому что, как минимум, вот эту разницу, которую вы недопотратили, вы отправите либо в резерв, либо на какую-то более крупную финансовую цель. Простой пример. Может быть, тоже как домашнее задание, может быть, с лету сможете посчитать. Сколько стоит... В кофе, растворимый кофе, в таком, в маленьком стике. Там вес, по-моему, полтора или два грамма в этом стике. Вот сколько стоит у вас, в вашем магазине, в котором вы делаете покупки, сколько стоит такой стик? Пересчитайте за один грамм, сколько он стоит. Угу, сейчас открою чат, посмотрю. Хорошо. Пересчитайте, сколько стоит стик, и пересчитайте, сколько стоит упаковка не в банке, в пакете, такой же кофе, только там, 200-граммовый, к примеру. Вот люди, у которых не хватает денег, они покупают что? Они покупают маленький стик на один раз и платят за него гораздо дороже, ну, правда. Чем люди, у которых денег достаточно один раз купить большую упаковку. И поговорка про то, что богатые продолжают богатеть, а бедные беднеют, это про жизнь, это правда, это так и есть. И э, привычка на всем экономить как раз она появляется сюда. Разумно тратить — это другое, это не про экономию. Это про то, что вы точно понимаете, какую пользу вы от этого получаете. А, это, а экономия – это про то, что вы покупаете дешевле, потому что там стоит красный ценник со скидкой, даже если вам это не надо. Мы работали два года с пенсионерами, и, поверьте, не самые богатые пенсионеры сами говорили во время тренинга о том, что, ну да, действительно в продажах, ну, потому что там на распродаже. И это привычка становится. А, привычка тратить больше, чем зарабатываешь, ведет к долгам. А, привычка все оценивать, пересчитывать в деньгах, это тоже привычка, которая ведет к бедности, потому что мы теряем при этом наши человеческие взаимоотношения. А вот привычка заботиться о своем здоровье, заранее не доводя до сложной ситуации, это привычка богатства, потому что на профилактике всегда тратится меньше денег, чем когда нужно уже хроническое заболевание лечить. Привычка планировать свои дела, это тоже про богатство, потому что человек, который раз планировал свое время, свои финансовые ресурсы, Стараются получить максимум. Люди, которые склонны их к зарабатыванию, и относятся уважительно к тем деньгам, которые у них есть, они, как правило, бесцельно полтора-два часа болтать ни о чем не будут. А вот как раз люди, которые с пустого в порожнее переливают в разговоре, уже всех обсудили, все обсудили, и все новости страх какие плохие, они, как правило, не слишком богаты. Ну, потому что у них есть на это время, но при этом почему-то не так много денег. И вот привычка убивать время, есть такая фраза, как раз это про бедность. Потому что человек, который заточен на богатство, на успех, на свою эффективность, ну, потому что для меня богатство и успех это все-таки про мою эффективность. Количество времени в сутках абсолютно и у всех. 24 часа у меня, 24 часа у вас, 24 часа у руководителя банка, у главы государства, у пенсионера, абсолютно у всех 24 часа. Вот что я могу сделать за 24 часа, для меня это про эффективность, для меня это про богатство и для меня это про успех. Ну и еще... Одна из привычек, которая ведет к бедности, это привычка заниматься нелюбимым делом. И, как правило, вот люди, которые идут на работу, вынуждены идти на работу, чтобы прокормить себя и свою семью, ненавидят, люто ненавидят свою работу, они тоже редко бывают богатыми. Просто посмотрите свое окружение, проанализируйте и поищите конкретный пример. Люди, которые делают свою работу с удовольствием, которые вдохновлены, у которых глаза горят, когда они вам о чем-то своем рассказывают, эти люди, как правило, редко жалуются на финансовые проблемы. Возможно, у них не так много денег, не олигархи, но когда разговариваешь с такими людьми, ты получаешь удовольствие, потому что человек вдохновлен, человек окрулен. А люди, которые ходят на работу ради зарплаты, вот они как раз вам точно расскажут, какой нехороший хороший начальник, какие проблемы в государстве, что нужно сделать не так в политике. Они эксперты во всем, кроме своей собственной жизни. Люди, которые склонны к Богатству, быть богатыми, уметь управлять деньгами, привыкли эффективно использовать свое время, они его понапрасну не тратят, но еще один важный момент, привычка завязывать полезные связи, сейчас это называется нетворкинг. И э, этот процесс подразумевает, что я могу быть кому-то чем-то полезным. И когда вы общаетесь, когда вы говорите, э, говорите о том, чем вы можете быть полезны для людей, потому что э, за это, возможно, люди с удовольствием заплатят деньги. Я могу быть полезной тем, что… Э, я выращиваю зелень у себя на даче. Кто-то захочет у вас ее купить. Я могу быть полезна тем, что я умею там читать документы, я умею работать в компьютере, я наоборот могу послушать, я могу вас выслушать так, как никто другой. Возможно, люди готовы будут а, не обязательно заплатить деньги, но поделиться взамен каким-то своим ресурсом. И а, вы получите в обмен ресурс, который вам нужен, и поделитесь своим ресурсом с, с, с другим человеком. И вот этот обмен сделает и вашу жизнь, и жизнь этого человека более наполненной и счастливой. Как искать источники дополнительные источники доходов? Ну, собственно говоря, я уже немножко забежала наперед, говоря о нетворкинге. Оцените вашу общую финансовую ситуацию сейчас, посчитайте, какой у вас размер дохода, это называется сделать аудит, определите, кто у вас основной добытчик, какие есть активы, активы – это то, что приносят доходы, пассивы – это то, что на а какие расходы, в прошлый раз на занятии мы с вами об этом говорили, какими дополнительными навыками вы обладаете, вот что вы умеете делать. Вот... Чем бы вы похвастались? Я готовлю обалденные пирожки с капустой. Все мои друзья и знакомые их так хвалят, они такие вкусные. Я могу спечь для вас такие же пирожки. И э, люди, которые покупают в магазине за ту же самую сумму денег не такие вкусные домашние пирожки, как у вас, вам просто надо объявить, что вы готовы для них. разговора, с этой сложностью можно столкнуться, но это все нарабатывается в опыте. Да, иногда хороший выход из положения, можно сказать человеку, назначите вашу цену, а вы потом послушаете или предложите вашу цену, вы послушаете и скажете, меня это устраивает или не устраивает. работу, которая от вас потребует больше усилий, потому что вы получите сумму, вы потом огорчитесь, что вы сделали гораздо больше работы, а получили меньшую сумму и вы будете расстроены. Домашнее задание, у нас 5 минут до окончания нашего отведенного времени. Сделайте, пожалуйста, ваш индивидуальный расчет вашего резервного фонда и распишите для себя план накопления. Вот эту часть задания это вы делаете для себя. Не обязательно мне сообщать, ну, если хотите посоветоваться и э, проговорить о ваших цифрах, э, да, пожалуйста. Тут не буду заставлять вас ну, делиться, да, это, это очень личная информация. А вот написать с буквально два абзаца на полстранички. Почему вы считаете после сегодняшнего задания, занятия, ну если вы считаете после сегодняшнего занятия, что резервный фонд важен для семейного бюджета? Поделитесь с нами, пожалуйста, напишите для нас таких пару абзацев. Мы с удовольствием, вашим мнением, вашим опытом поделимся с людьми, я, например, у себя на страничке Фейсбука могу это опубликовать, потому что мне кажется, что сейчас это будет особенно актуально, и это может быть поддержка или ценная мысль для тех людей, которые не присутствовали на сегодняшнем занятии, которые не обучаются с нами на нашем курсе. Точно так же вы можете у себя в своих страничках в соцсетях делиться этой информацией, не жадничайте, делитесь, это очень здорово, чем больше людей будут об этом знать, тем больше спокойных и счастливых людей будет. Напишите, пожалуйста, список ваших расхитителей денег и рядышком в этом списке напишите идеи, как вы планируете контролировать ваших расхитителей денег, вы можете даже распространять писать для себя, я говорила, суммы напротив каждого расхитителя, сколько в месяц у вас уходит на этого расхитителя денег. И посчитайте и того, какая сумма будет. Возможно, вы очень сильно удивитесь, когда выйдете на вот это задание. Кстати, это задание очень здорово делать вместе с подростками, вместе с детьми, потому что с одной стороны вы их вовлекаете в этот процесс, это проходит как обучение для ваших детей, а с другой стороны у вас появляется взаимопонимание с вашими детьми. Это очень здорово, когда дети тоже будут это понимать. Заполните таблички для себя с домашним заданием, я вам сегодня отправлю вы их заполните для себя, можете не присылать. Напишите, что вы узнали. Вот я заполняла табличку, и я поняла, что для меня важно вот это. Вот супер, для нас это будет очень полезно, потому что мы будем понимать, что вам, ну вот что нужно, что вас, что вас откликается. Потому что, когда готовится программа, всегда очень важно иметь обратную связь от участниц. Ох, как у меня красивая дата, я ее редактировала, но у меня получился даже двадцать второй вот 22 ноября, пришлите, пожалуйста, на мой электронный адрес. Если на мой электронный адрес не получится, то тогда к Элле отправьте, она мне перешлет ваше эссе, ваш список расхитителей, способы, как вы планируете с ними бороться. Возможно, я подскажу вам какую-то идею, может быть, где-то смогу быть для вас полезной. И отзывы о таблиц, которые мы сегодня вам разошлем. На этом я рассказала все, что я хотела. У нас 19.59, я так понимаю, что сейчас пользоваться в на вебинарной комнатой у нас не получится, потому что мы ограничены по времени. Хотелось бы услышать ваши отзывы, пожалуйста, кто хочет сказать голосом, за сегодня, ваше впечатление, поделитесь, буду очень рада вас услышать. Я выключаю свой микрофон, я готова вас послушать. Танюша, вот просит из Черкаса Светлана Захарина, она у нас руководитель женской группы и класса ОРК Шернет. Поделиться вашими презентациями, если можно, потому что они потом проводят с женщинами встречи, и для них это будет очень важным. Я перешлю, хорошо. Спасибо большое. Кто-то еще хочет поделиться своими впечатлениями? Пишите, говорите, для нас это очень важно. Девушки, ну скажите голосом, пожалуйста. Я вот я целый, час, я целый час смотрю в экран компьютера и вижу очень маленькие картинки, и то я вижу не всех, но мне было бы очень здорово вас услышать. Uh, спасибо, приятно слушать, я старалась, спасибо большое, мне очень здорово тоже с вами работается, но буду благодарна uh, услышать чей-нибудь голос. Запись будет персонально тем только участницам нашим, в свободном доступе не будет записи. Я пришлю ссылочку, я всех очень прошу, когда я присылаю вам письма, отписывайтесь мне, что вы получили, потому что у многих попадает в спам, у многих попадает, кто-то не смотрит. Я хочу еще сказать, что наша следующая встреча будет 31 марта. Я, безусловно, пришлю ссылочку, скорее всего, что она, она будет этой или на другой класс, но аналогичный этому классу. Поэтому следите, пожалуйста, за своей почтой, и я надеюсь, что мы с вами встретимся в полном составе опять же. Молчат, Танечка. Просто пишут. Хорошо, тогда на этом мы с вами завершаем сегодняшнее занятие, 31 марта у нас будет следующее занятие по плану, до скорых встреч, делайте ваши домашние задания, делитесь вашими впечатлениями, для нас это очень важно, получать вашу обратную связь. Да, будьте здоровы все, будьте спокойны, уверены, радостны, прекрасное время, потратить время на себя, супер, отлично, до скорых встреч, девушки, до следующей встречи с вами, всего доброго.